Приехали вы с дачи или с рынка, и у вас такая куча кабачков. Что с ними делать? Первое, что приходит на ум, это, конечно же, кабачковая икра. Рецептов ее очень много. Я делал и гостовский рецепт, и классический. Сейчас буду делать свой любимый кабачковый кра по-домашнему. Ее можно сделать, вернее, застризать и в автоклаве, и в обычной духовке. Закрываться будут вот такие баночки, мои любимые твист оф. Готовиться будут мостой кастрюльки. Ну еще надо начать это почистить и подготовить кабачки. Толстую часть отрезаем. Молодой кабачок, семян мало. Можно бросать целиком. Кабачок, который есть семена, лучше почистить. тоже срезать. и можно сразу закидывать в кастрюлю. Чем больше кусочки, тем меньше не питает себя масло. Сделаем все остальные так. Ну вот, все кабачки уже в кастрюле. Остался последний. Есть и без семян, его можно... А, нет, есть. Семена лучше удалять. Особенно те, которые уже слегка огревенели. Кастрюльку под 10 килограмм кабачков, естественно, нужно брать побольше. Вот, вот эта кастрюля уже заполнена вот так. Теперь зальем в нее четверть стакана масла. на огонь. Огонь но будет небольшой. Пока кабачки будут тушиться, разберемся с остальными овощами. Морковку можно не крупно просто нарезать, можно натереть на терке. Ну, лук аналогично, порезать можно довольно крупно. Половину моркови и половину лука закидываем в кастрюлю. Не забываем иногда перемешивать, чтобы не пригорело. Все, последняя морковочка осталось только подавить чеснок у всех сильно не надо. Ну, надо, чтобы хоть, хотя бы слегка раздородно было. Все, ингредиенты готовы, специи тоже. Остается дождаться пока кабачки стал полупрозрачными. Их слегка размешаю, чтобы получилась некая кашица. И дальше будем все это поджаривать, совмещаясь с содержимым кастрюли и дело собственный круг. Добавим уксус. Одна чайная ложечка. Заодно и крышкой зальем кипятком. Все, осталось хорошо размешать уксус. И начать накладывать по баночкам. Баночки по плечике, для облегчения дополнения можно использовать такое простенькое приспособление, часто выручает. Особенно это касается при производстве инстинга и наручной консервы. является просто применяются стилизацией при банка да тут пол баночки осталось не хватит и такого у нас получилось 20 банок половина 05 половина 07 пажа слон автоклав, поэтому действуйте по инструкции своему автоклаву банок получилось меньше, чем я рассчитывал, поэтому сделаю все в автоклавии. Это же можно сделать в духовке, все очень просто. Банки не закручиваются так сильно, просто прикрываются, помещаются в холодную духовку, нагреваются до 125 градусов, 20-25 минут при этой температуре, там все стерилизуется, потом духовка выключается. Оставляется закрытая духовка на полчасика, баночки оттуда вытаскиваются, хорошо закручиваются, переворачиваются, с чем-нибудь укутываются до полного стола и все. То же самое, как и в автокладе. Все, ставим последние две банки.